Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, а кричащий на нас с седьмого класса по последний день, ненавидимый нами и деспот, лысый, в очках, которые в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник, вы не стахановец, вы ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. Но если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому о чем в или раздельно. Что ты скажешь, получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, лурье? Как написать стеклянный, ловяный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шахмат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия, я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись, я тебе дал пять. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова стрелянный. Не дай Бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание! Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал два. Он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще два, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая прострельная в шести местах тетрадь. Но я тебе дал три. Три с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович, друг керемевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте, Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради, он для этого брал двух отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли, и он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызгал слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет в 66 году, и никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем сказали окончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык, его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.